и рефлексия. И тоже для реализации этой технологии существуют определенные приемы и методы развития критического мышления. И если мы с вами внимательно посмотрим, то увидим, что для формирования критического мышления используются в принципе схожие приемы и методы с инструментами формирующего оценивания. То есть у нас с вами получается что технология развития критического мышления является как бы способом формирующего оценивания и ориентирована, конечно же, на то, чтобы в первую очередь а, сформировать как предметные результаты, так и умения, а, составляющие а, критическое мышление, то есть умение а, ставить вопросы, выделить главное, установить причинно-следственные связи, умение делать выводы, анализ информации. Вот. То есть оцениваем мы в процессе формирования, получается. То есть таким образом, если более дословно рассмотреть приемы, которые используются в технологии критического мышления, то мы увидим, что они как раз и являются инструментами формирующего оценивания. Здесь приведены прием 6 шляп, прием кластер, вот, фишбон, где устанавливается проблема, указываются причины, например, для каждой причины факты и выводы. То есть приемы и методы, когда мы с вами используем в работе, в процессе работы с каждым из инструментов у нас формируются определенные умения или навыки. Но для того, чтобы был прогресс, задание нужно, конечно, выполнять системно. То есть не едино, что Елена Николаевна тоже об этом говорила. Да? То есть только в системе можно сформировать определенные умения, которые будут способствовать развитию критического мышления наших с вами учащихся. Ну, здесь тоже примеры. Уже из практики ромашка блума, как используется, бортовые журналы, несколько специально привела примеров, что они могут выглядеть по-разному, в зависимости от того, какой возраст детей, да, какой предмет, вообще что необходимо учитывать, записывать при изучении той или иной темы. Вот. Используется на стадии осмысления бортовые журналы. Вот, и на стадии вызова, вначально, да, что мы знаем, и на стадии осмысления. Ну, еще несколько при, примеров инструментов формирующего оценивания, которые являются приемами технологии развития критического мышления. Вот, тоже знакомые вам, я думаю, приемы все. Вот, концептуальные таблицы тоже разных видов. Сюда тоже относятся как оценить уровень? Ну вот ребята выполняют задания, да, то есть используя эти приемы, они размышляют, анализируют, в процессе формируют определенные умения. А как нам оценить? То есть, поработали они с этими инструментами, а как теперь оценить, насколько продвинулись они в своих умениях? Напоминаю, что оценивание в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом у нас с вами может быть только критериальным. Вот, и критериями выступают результаты, которые мы с вами ожидаем от ребят получить. Сущность критериального оценивания, напомню, заключается в том, чтобы сравнение достижений учащегося с четко определенными, коллективно выработанными и заранее известными всем участникам образовательного процесса критерии. Вот, и должны способствовать развитию навыка самооценки. И на основе разработанных критериев формируются уже другие инструменты оценивания. Ну вот, примеры. Хочу показать вам пример. Может быть, вы тоже уже знакомы с ним о рубрике оценки критического мышления. Значит, руб, рубрикатор состоит из нескольких показателей. То есть это критерий, набор определенных критериев. У каждого критерия набор показателей, то есть складывается он из, как, из каких навыков в умении каждый критерий. И оценка да, или бал, или наличие, или отсутствие этого показателя индикатор какой существует, то есть это рубрика. Здесь в примере, вот вы видите, пример 6, рубрика оценки критического мышления, которая как раз раскрывает содержание того, что стоит за учебным умением, которое принято называть критическим мышлением. То есть умение выделить важное, умение сделать вывод, умение искать информацию, да, обсуждать, обосновывать свои суждения, оценивать источники информации, которые они находят, умение самостоятельно обучаться. То есть критериев очень много. Единые критерии. То есть если брать все критерии, относящиеся к оценке критического мышления, расписать их, да, то есть создать рубрики, то эти критериальные таблицы можно использовать учащие, как учащиеся могут использовать как для проведения самооценивания, так и учитель для того, чтобы показать, какие умения должен ученик продемонстрировать, да, то есть и какой уровень этих умений должен быть. И еще обращаю ваше внимание, что такие рубрики применимы к различным формам оценивания. То есть то ли это будут иссе. Да, или выставка плакатов, или какая-то устная презентация, или это листы исследования. Если мы с вами оцениваем критическое мышление, то каждая рубрика, основные критерии в нем во, многих, во многом схожи для любой формы оценивания того или иного продукта. Например, рубрики для письменных заданий имеют одни и те же критерии. То есть должен быть стиль определенный, да, грамматика. а Ответы должны соотноситься с вопросом. Аргументы должны быть логичными и последовательными. Да. Есть, ну и вот о чем я говорила. Структура желательна, чтобы критериальные таблицы выглядели именно так, чтобы они были состояли из набора критериев. Напомню, что критерии – это определенное универсальное учебное действие. Да? Каждый критерий складывается из набора показателей умений и навыков, которые индикатором определяются. Да? Или это баллы, или проценты, или просто наличие, или отсутствие этого показателя. Ну и вот пример хочу привести вам. Если использовать прием технологии развития критического мышление сингвин для обобщения информации. Вот посмотрите, здесь приведены преди, э, примеры, то есть пишется структура на какая, да, пишется тема одним э, именем существительным. Да, у этого существительного должно быть два признака, три действия в виде глагола, предложение, которое характеризует это существительное в целом, и как бы вывод. Вот. И здесь приведены шестой класс по теме растения Синтвин, седьмой класс по биологии тема одна, но как бы вот разные виды насекомых. Вот. и ко всем этим Синтвинам применимы одни критерии оценивания. Но ну, ребята составили Синтвин, да? потренировались, рассуждали, размышляли, выбирали признаки действия и характеристики. Вот. Как оценить их критическое мышление при работе с синквейном? Вот для примера приведены критерии оценивания. То есть в синквейном должен быть соблюдены определенные правила, да, алгоритм составления синквейна, четко сформулированы мысли, смысл должен быть о предмете обсуждения, да? А, так как работа ведется в основном в группах, значит, умение участвовать в групповой работе и речевая грамотность при создании синтепии. То есть эти критерии применяются к любому из синтепийных, независимо от темы и класса. Критерии оценивания. Вот. Ну, в данном случае в такой форме, в каком мы сейчас видим, а, то здесь у нас с вами индикатором выступает наличие показателей или отсутствие, да, соблюдено или нет, сформулировано четко или нет. Так, еще один пример технологии развития критического мышления это кластеры. Тоже критерии оценивания, которые можно применить к различным кластерам, созданным. По разным предметам, разным темам. Умение разбивать текстные элементы, умение полученной грозди озвучивать, да, то есть презентовать работу, обосновать степень значимости каждой грозди при презентации, оценивать степень значимости каждой грозди тоже при презентации работы и осознавать причины, следственные связи между гроздями. Еще примеры критериев по оцениванию ИСС. у нас с вами как прием технологии развития критического мышления на стадии рефлексии. Здесь тоже мне очень нравится первый пример, где у нас с вами по баллам прописано. Вот, а, здесь как бы у нас критерии 1 оценивание ответа, да? Но он состоит из набора разных умений. То есть представлена собственная точка зрения, да, на каком уровне представлена. Дана аргументация, прописана подробно на 4 балла. Да. Далее на 3 балла представлена собственная точка зрения, но уже с другими как бы, приемами. Да. И как дана аргументация, почему именно 3 балла, а не 4 Далее два балла тоже. За какой набор а, умений? Тоже указано. В какой мере дана аргументация. На один балл, ну и на 0, конечно же. Вот второй тоже хороший пример критерия оценки МС. Здесь у нас три критерия мы видим. Смысл высказывания, как раскрыть смысл высказывания, как представлены, значит, представлены и пояснена собственная позиция и уровень приводимых суждений и аргументов. И тоже расписано по показателям, какой набор на 2 балла, какой на 1. Вот. А ниже, например, критерии оценки сочинения рассуждения. Критерии расписаны хорошо, но если было или наличие балла, или отсутствие, то как бы вот для детей более понятны были бы такие критерии. А здесь, например, Точность и выразительность речи 2 балла. Как осудить? Оценить на 2 балла или на 1? То есть желательно расписать, как, как выглядит точность и выразительность речи на 2 балла, как на 1 балл, к примеру. Или соблюдение орфографических норм в каком объеме? На 3 балла, на 2 и на 1. Вот. Ну, то есть хочу напомнить базовые принципы оценивания по ВГОС чтобы у нас был с вами результат, был эффект, был прогресс. Оценивание должно быть постоянным процессом. Вот. Основываться должно быть на критерии. Критерии должны быть детям известны до того, как они приступили к выполнению того, того или иного задания, чтобы было видно, к чему стремится. Да? Вот. Они могут принимать участие уже, если приобретут опыт, совместно разрабатывать критерии тоже что и относится, это умение относится к развитию критического мышления. Ну и, конечно же, приобретали навыки самооценки. Более подробно, кого заинтересовали данные приемы, могут почитать, я представила некоторые ресурсы, где можно почитать о приемах технологий развития критического мышления. Напомню, как мы с вами поставили, что как раз эти приемы являются инструментами формирующего оценки. Только, то есть для корректной оценки должна быть дополнительно разработаны критериальные таблицы, чтобы было видно, за что составляется тот или иной балл. Все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.